Операторы мониторингового центра Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края следят здесь за дорожной обстановкой. Это дает возможность принимать оперативные решения. Видеостена построена из 27 жидкокристаллических панелей 9 на 3. Общая площадь около 12 квадратных метров. Одновременно на ней можно разместить изображение более чем с 60 камер наблюдения. Видеостена позволяет выводить в высоком разрешении информацию с камер. Система управления построена на основе сервера видеостены и коммутационного оборудования AV-Production.